Всем привет! С вами Макс Репьев и мы в СНСР занимаемся курортной недвижимостью. И несколько подписчиков за последнюю неделю написали мне, что вы так хорошо рассказываете про заграничную недвижимость, что можно купить в Дубае, на Кипре, в Турции, и Бали, но как переводить деньги и как самое главное потом платить за коммуналку вы не говорите. И ведь реально очень много людей, которые хотят купить за бугорщину, отговаривают себя от покупки просто потому, что боятся сложностей с переводами и они не знают как совершить тот или иной платеж и как они вообще будут обслуживать эту недвижимость. Так вот, давайте я вам расскажу топ-5 переводов денег за границу и обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу вам, каким способом пользуюсь именно я. И вообще не парюсь по всему миру, прилетаю в любую точку, и могу совершать любые операции и самое главное, что никто не знает об этих деньгах ничего. Давайте разбираться, ведь по сути недвижку купить дело нехитрое, нужно один или несколько раз завести деньги в нужную вам страну, определенную сумму, но как выяснилось, реально люди не знают как оплачивать за коммуналку в дальнейшем, то есть как платить за бассейн, как платить за воду, как платить за свет и так далее, то есть как это все совершить, купить то ладно, окей. Ну вот и сегодня мы с вами поговорим обобщенно, вообще в принципе про переводы денег. Туда будет входить и коммуналка, туда будет ходить и покупка недвижимости. Есть всего пять способов доставки ваших денег до нужной точки. Первый ⁇ это самый традиционный, это, конечно же, наличка. Он же самый неудобный, этот способ, потому что нужно перевести деньги через границу, а, как вы знаете, на сегодняшний день можно перевести только 10 тысяч долларов. И чтобы перевести больше, нужно больше людей. Соответственно, купить нужно больше билетов на вашу жену, детей, внуков и так далее. И нужно каждого выделить по десятке. И при среднем составе семьи это ну, 4, может быть 5, может быть 3 человека, вы завезете от 30 до 50 тысяч долларов. В среднем это 2,5 миллионов рублей. Как бы этого хватит на первоначальный взнос, но, например, квартиру на эти деньги вы не купите. Поэтому к этим деньгам нужно относиться как, ну знаете, кубышка, которая у вас там лежит. И из них вы можете тратить только на какие-то постоянные расходы в том числе и коммуналка, то есть будет какой-то человек приходить, брать деньги из этой кубышки я оплачиваю. Следующий способ – это карты заграничных банков. Этот вариант уже посложнее, так как нужно заморочиться и открыть карту либо в Казахстане, Армении, Турции и так далее. В некоторые страны лететь не обязательно, как, например, в Казахстан, и вам откроют карту дистанционно, пришлют ее по почте и стоит это примерно 20-30 тысяч рублей. Далее вы сами себе отправляете SWIFT через российский банк БКС, Тиньков Премиум, он еще работает, Райфайзен. И дальше уже расплачиваетесь по счетам, которые вам выставляет либо застройщик, либо обслуживающая организация, которая платит коммуналку, бассейны и так далее. Третий способ. Свифт-перевод, и он касается больше в основном покупки, так как застройщик вам выставляет счет, и вы по нему оплачиваете. С таким переводом работает уже только один райфайзен, ну именно нормально, но все постоянно меняется. Раньше, конечно, банков было больше. И при этом переводе главное не ошибиться, а то деньги могут зависнуть месяца на два, и дальше будете разбираться. Но если все заполнено нормально, то все приходит быстро. Так что лучше обращаться к профессионалам, и здесь у вас, конечно же, есть мы, и мы вроде как бы осечек не делаем. Но если вам кажется, что все предыдущие варианты какие-то крайне сложные для вас, то, например, небольшие платежи, там, до 1 миллиона рублей, мы можем принимать на свои российские карты, и у нас аккумулированные суммы в странах, где мы представлены, и мы просто дальше платим за вас нашими деньгами. А дальше уже сами разбираемся, как перевести себе деньги и срастить дебет с кредитом. Естественно, курс будет не биржевой, он будет чуть-чуть подороже, но зато вообще без всяких заморочек вы с российской карты на российскую переводите. Мне кажется, это самый удобный вариант вообще именно платить за коммунал. Потому что 2-5 тысяч, там, может быть, 10 рублей скинули. В Турцию, в Дубае наш человек там это все оплатил за вас. И дальше мы уже разобрались, там, как перевести деньги самим себе. Это был четвертый вариант. И пятый способ, самый продвинутый, которым я пользуюсь, и с которым вообще развязаны руки по всему миру, это криптовал. И холодный кошелек, который вообще не привязан к никакой бирже, и если даже ее грохнут, то ничего страшного нет. С ним, вот, значит, я езжу по миру, и никто не знает, сколько у меня денег. При этом хоть где я могу снять любую сумму, ну, там, 1 миллион долларов наличкой в тот же самый день. Но нужно, правда, предварительно позвонить и договориться. И некоторые могут сказать, что ведь биржи могут схлопнуться, но в том-то и суть, что это холодный кошелек, это не биржа. Я могу с него перевести на другой такой же холодный кошелек, который находится в обменнике, и мне сразу выдадут деньги без всяких бирж. Поэтому никаких рисков нет. Штука реально очень крутая. Также я могу выводить с вот этой штуковины деньги на турецкие, казахские, российские, дубайские, балийские, там, тайваньские, да на какие угодно карты без каких-либо ограничений. Но вот платить за коммуналку я не смогу, потому что счет с этой штуки не оплачешь. Нужно все равно будет высылать деньги на кого то человека, чтобы он сходил, снял, оплатил и так далее. И самое главное, что обменников в мире... Огромное множество. В какой город бы вы ни приехали, везде вы сможете обменять крипту на обычные фиатные деньги, на обычную наличку. Поэтому с этой штуковиной реально стирается границы по всему миру. И ваши деньги вы снимаете где хотите, когда хотите и сколько хотите. Я думаю, те, кто знает, те прекрасно понимают, про что я сейчас говорю. Но курс чуть дороже, но тем не менее руки развязаны. Давайте подытожим. Как ни крути, но хорошие люди, которые могут помочь, нужны везде. И у вас есть мы и мы расширяем сейчас сферы нашего влияния как по покупке недвижимости, так и при помощи других направлений, будь то это коммуналка, оплата банковских счетов, открытие так и так далее. Пока это только Сочи, Дубай, Турция, Северный Кипр и Бали, но дальше больше и планы есть. И помните, что у нас действует реферальная система, если вы риэлтор и у вас есть клиент или друг подруга, знакомый, то вы можете передать этого человека нам, зная, что ему предложат лучшие предложения, сделают всю работу хорошо на высшем уровне, и вы получите свое вознаграждение за то, что просто порекомендовали нас. Все по-честному и для всех. Ссылки указаны внизу в описании к этому ролику. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.